друзья всем привет напоминаю находитесь на автомобильном канале автоподбор 25 вот мы снимаем для вас японские автомобили авторынок зеленый угол какая ситуация что сколько стоит солнце светит что сколько стоит вот, и помогаем вам приобретать автомобили. Сегодня сделаем такой небольшой обзорчик на кей-кары. Есть не то, что специально отведенная стоянка, а человек, который занимается, в принципе, только кей-карами, именно продавец. Сходим, посмотрим, посмотрим, сколько они стоят. Вот, кому нужна помощь приобретения автомобиля, звоните, пишите в WhatsApp. И последнее время очень много прям смс звонков, вариатор, вариатор, что нам делать с вариатором, мы не хотим брать, ищите нам автоматы, вот друзья очень мало автомобилей сейчас выпускается именно на автоматах вот я не знаю почему вы боитесь вариаторов смотрите раньше когда была механика появились автоматы все боялись автоматический коробок передать вот сейчас появились вариаторы хотя появились они уже довольно давно вот вариаторы роботы планетарки но ну, вот вариаторов и роботов почему-то боятся страшно в этом ничего нету и еще ребят хотелось бы добавить мы читаем абсолютно все комментарии которые вы пишете поэтому под этим видео пишите комментарии пишите те автомобили которые вы хотели бы чтобы мы вам показали и через через видео следующее видео сделаем сделаем просто цены и через видео пройдем прям выпишем сделаем список пройдем по списку тех автомобилей которые будут указаны под этим видео смотрите друзья зашли на стоянку где стоят практически практически одни кей кары посмотрите сколько их много по левой стороне стоит целый ряд по правой стороне 1 2 ну, практически в три ряда так с чего начнем с чего начнем мини джип девятый год 660 4 воды цена 395 тысяч рублей фара обычные туманки литые диски зимняя резина но если честно такая так себе черный цвет багажник запаска имеется а рядом стоит можно сказать то же самое Под джером Мини, белый цвет чехла на запаске у него нет на этом автомобиле установлена летняя резина 4 воды раздатка они закрыты какие-то автомобили открыты попросили мы открыть несколько сейчас посмотрим по салонам десятый год 395 тысяч рублей мира ЕС 16 год 660 395 тысяч литье но литье не родное зимняя резина кстати вот мира ЕС такой наверное самый самый самый самый из кейкаров он простое обслуживание довольно симпатичный и очень много места в данном автомобиле ds ds рукс тоже такой один из самых популярных кейкаров распашные двери просто нереально огромный салон комплектация брызговики метла бесключевой доступ литья нет света салон переднее сиденье можно сказать идут диваном климат-контроль Посмотрите, какая высокая крыша. Четыре камеры, круговой обзор, 445 тысяч рублей. Еще одна, Мира Е, 16 год, серый цвет, туманки установлены. Летняя резина, 349 тысяч. Она на ключе. Дес, черный цвет. Комплектация простенькая, без литья. Летняя резина установлена. DVD, USB камера 400 тысяч. Регистратор японский, видимо. Смотрите, Subaru Pleo, Subaru Pleo и Daihatsu мира с Это полностью одинаковые автомобили Pleo. Стоит 375 тысяч белый цвет литье летняя резина автомобиль тоже закрыт рядом стоит n wagon 15 год датчик сближения столкновения 430 тысяч рублей ну вот стоит nissan days такой же модный в клёвой комплектации родное литье родные литые диски туманки решеточка так фары выделяются 460 тысяч рублей регистратор датчик при столкновении бесключевой доступ он должен быть открытый данному открыли смотрите черный салон темные здесь вот такие вот вставки бардачок вижу электронный птс гнездо под 12 вольт электронный климат-контроль руль идет кожаный с той стороны откроем его. Посмотрите, сейчас вернемся к этой теме. У нас как один раз снег выпал с ледяным дождем. Так оно и все застыло. Зеркала складываются. А датчик при столкновении отключается. ТРК, кожаный руль. Пробег указан на автомобиле. Ну, сейчас уже потухло. 130 тысяч был указан пробег. И пробег никто не скручивал. Второй ряд сидений чисто такой ухожен аккуратно салончик один раз выпал снег до сих пор не растаял. ладно продается у нас мячик 486 желтая subaru pleo 395 тысяч рублей но отдыха мы брать не будем потому что сегодня у нас именно по кейкарам. Муф, муф, ценник мне озвучили по моему 460 тысяч он стоит литые диски летняя резина лобовое стекло родное аукционный лист вроде как родной 84 тысячи пробег три с половиной балла кузовщина надо смотреть но в принципе целенькая бесключевой доступ девочка видимо какая-то ездила задняя дверь идет пластмассовая. посмотрите ребят в каком состоянии багажное отделение как все чисто вот таким образом сиденья складываются но ну, они еще ездят вперед все очень просто удобно и доступно но также можно слегка отрегулировать наклон второго ряда сидений компрессор спойлер здесь у нас идет полный мультируль как полный мультируль просто идет мультируль климат контроль телевизор дверная карта пластик небольшие тканевые вставки зеркала у нас складываются кнопка старт экоидол ручник у нас идет ножной трансмиссия вариатор вот по месту место Нормальное место. Вот э, делали несколько уже кейкаров, не обзоров, несколько обзоров на кейкары. В принципе, в любом кейкаре довольно много места. По бокам, значит, стойках у нас пищалки пещалки. Здесь у нас свет. Видите, есть даже зеркала. Правда без подсветки, без подсветки но ничего страшного. значит дальше самые недорогие автомобили но сейчас туда еще вернемся мира есть в таком в желтом свете тоже на открыто цена у нее а, ценника нет забыла сколько она стоит но, в принципе уже несколько сняли я думаю можно догадаться примерно по цене вот допустим рядом стоит 365 тысяч рублей 16 год а, датчик сближения но вот смотрите датчик сближения у них установлен не на лобовом стекле а именно в решетке в бампере желтенькое то же самое литых дисков нет резина летняя кстати многие вот отправляем автомобили а купить резину ребят у нас шипованная резина она есть но она знаете не особо у нас актуальна без климата у нас ездят все на липучке покупайте хорошую японскую резину не обязательно покупать ее новая новой новая стоит на 10, наверное, на 4, на 5, на 6 дороже. Есть комплектация, где есть под задние подголовники. Но вот, к сожалению, основная масса автомобиля без задних подголовников. Покупайте бу японскую бушную резину с остатком 95% процентов и смело в путь. Так, давайте посмотрим на самый недорогой автомобиль кейкар Это Suzuki альта шестнадцатый год, 4 воды, 310 тысяч. Многие задают вопросы: уплачено, пошли или не уплачено, растоможены такие автомобили или не растоможены. Так вот, автомобили вот, допустим, вот эти авто, автомобили, которые я сейчас снимал, да и которые в принципе стоят на рынке они все с ПТС-ками. Это касается полнопошенных автомобилей. То есть платите вы 310 тысяч рублей, все, доплат никаких нету. Автомобиль полная пошлина растоможен. Документы в наличии альта закрыта. 310 тысяч, 4 ВД. Еще одна мира и с 355 тысяч. Вот здесь комплектация попроще. Автомобиль 2015 года. Датчика при столкновении нет. Ну вообще, в принципе, миры. Они. Нет у них такого-то, что идут комплектации какие-то богатые. Потому что автомобиль недорогой, бюджетный. Еще одна альта. Радар есть, 4ВД, 375 тысяч. На капоте какая-то наклейка была, не оттерли. Nissan DAIS, 395 тысяч. Как видите, выбор автомобилей есть. Тоже он закрыт, так, там вроде нет никого. Еще один, тоже стоимость, 395 000 тысяч дайхатсу uh, хайджет такой популярный кейкар их все называют именно для работы nissan nv 4 воды 18 год 1 миллион 190 тысяч рублей ну конечно круто но 18 год не помню с какого не года начали выпускаться именно 4 воды ну, до этого до этого 4 воды не выпускались был только передний привод еще один кейкар 490 тысяч но он закрытый уделять внимание ему не будем еще одна suzuki Альта, такой голубенький цвет 15 год стоимость автомобиля 370 тысяч рублей вот такой мне цвет нравится Посмотрите коричневый он такой еще перламутровый переливается на солнце особенно когда автомобиль идеально чистенький Сзади-ка это фото такие прикольные. Литье, правда не родное. Летняя резина. Стоимость 440 тысяч. Бесключевой доступ. Климат. Кнопка старт. Светлый салон. Ну такой светлый салон комбинированный идет. Не знаю, как вам, но мне, допустим, светлый салон. Да, они смотрятся. Клево вообще шикарно. Но за ним, конечно, нужен уход. За светлым салоном. Что тут еще стоит? Хайджет стоит. Вот примерно можете оценить багажное отделение. Котик тут сидит, греется. На солнышко. Смотрите, солнышко попадает, кот греется. Ребят, все автомобили приходят. Смотрите, вот. Данные автомобили такие грузопассажирские, да, они в принципе в Японии используются, чтобы что-то возить, что-то там делать. Поэтому вот в таком состоянии они приходят. Кто-то красит все это дело, кто-то не заморачивается и так продает. Штамповки, литье. Штамповки, литье. Штамповки, летняя резина. 16 год, 4 воды и 395 тысяч. Здесь тоже все очень просто. он на веслах. Есть автомобили, где электрический стеклоподъемник. Вот это вот у них частенько стирается, то есть э, от ноги. Да, многие это закрашивают, многие так оставляют. Двигатель находится под передними сиденьями Магнитофон самый наипростейший. На спидометре 140 ВД включается. Включается с кнопки. Знаете, я уже забыл, если честно, что это такое зато посмотрите какой он большой то есть практически практически в мой рост а, идет очень много можно всего перевести на таких автомобилях еще одна мира камера dvd 15 год цена 355 тысяч на сегодня все будем заканчивать как видели кейкары есть это была одна одна из скажем так многочисленных стоянок авторынка зеленый угол есть выбор автомобилей не только Кейкаров, да и в принципе, в принципе Любых, но цена Конечно, цена выросла Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца Всех с наступающим Новым годом